Привет! В этом видео поговорим о лояльности и постараемся разобрать это понятие с нескольких сторон. Но в контексте маркетинга понимают лояльность к бренду, может быть лояльность к товару, либо к услуге какой-то. И вот здесь есть один вопрос. А почему мы остаемся лояльными? Всегда ли это потому, что продукт какой-то нам нравится? Либо здесь могут быть все-таки другие причины? Вот в этом видео мы постараемся разобрать наше покупательское поведение. Видео будет полезно и маркетологам, возможно получится для себя найти какие-то новые интересные идеи. И также обычным покупателям, чтобы понять чуть лучше, почему мы иногда делаем выбор в пользу того или иного продукта. Итак, поехали. Давайте сначала разберемся с понятием лояльность. Слово «лояльность» можно заменить еще словом «верность». Это благосклонное отношение к чему-то, либо к кому-то. А в контексте маркетинга, как я уже говорила, существует лояльность к бренду, к торговой марке, к продукту, к услуге может быть лояльность компании и даже лояльность к человеку, допустим, к какому-то специалисту. И вот эта приверженность покупателей, либо лояльность, она выражается, как правило, в такой устоявшейся привычке длительное время пользоваться какой-то услугой, либо покупать один и тот же продукт. Почему? Потому что это нравится, потому что это хорошее качество, потому что это вызывает какие-то положительные эмоции то есть у каждого будут свои причины почему он стал лояльным но вот здесь есть один важный момент что считается что лояльный клиент он как правило не чувствительный к цене и он будет очень жестко отвергать какие-либо альтернативы чтобы выстроить лояльные отношения с клиентом, маркетологам нужно очень хорошо поработать. Это обычно целый комплекс мероприятий, из которых формируется программа лояльности. И здесь все действия направлены на то, чтобы сначала выстроить лояльные отношения, а потом на то, чтобы удержать лояльного клиента. И вот удержать иногда бывает намного сложнее. Вообще лояльность это очень обширная тема, которая еще и очень сильно будет зависеть от специфики бизнеса. То есть в бизнесе будут свои какие-то подходы я в этом видео дальше хочу выделить определенные такие особенности как работает или как не работает лояльность и выделить вот такие тонкие моменты на которые не всегда обращают внимание Лояльность клиента очень часто привязывают к деньгам. То есть, либо на какую сумму клиент купил, либо как часто он покупает. И вот здесь, вот в этой истории может быть один подвох. Я дальше приведу пример. Одна моя знакомая пользовалась услугами салона красоты. Ей все нравилось, она была и лояльным клиентом, но в силу нестабильной экономической ситуации доходы ее семьи упали, и она вынуждена была сократить свои расходы, то есть стала обращаться в салон реже. И вот в какой-то Момент, этот салон красоты посчитал ее менее лояльным клиентом и снизил ей ее скидку, то есть изменил условия ее программы лояльности. А в этом салоне работала классическая банальная такая вот система. То есть, например, купил за период на одну сумму, у тебя такая-то скидка. Купил на другую сумму, следовательно, у тебя скидка меньше. И вот, вот эта система сработала, и ей понизили скидку. И она обиделась. Почему? Потому что на самом деле ничего не изменилось. Ей все нравилось. Она и оставалась лояльным клиентом. Просто в силу некоторых обстоятельств, а на какой-то период времени, и покупала на меньшие суммы но она планировала вернуться потому что проблемы вот финансовые они были временные и вот о чем эта история история о том что нельзя смотреть на деньги вот если смотреть так вот банально то иногда можно потерять и реального лояльного клиента ну что собственно и произошло в этой истории Бывает еще ложная лояльность я уверена что вы с такими ситуациями сталкивались я приведу дальше опять же свой пример иногда я возвращаюсь поздно домой и вот в такой ситуации мне удобно по пути зайти в один маленький магазинчик где можно купить продукты первой необходимости это можно сделать и в супермаркете но тогда это будет где-то на полчаса больше времени поэтому мне в этот магазинчик зайти действительно удобно но проблема в том что там работают очень неприветливые неприветливая Продавцы и очень плохое обслуживание почему так сложилось я не знаю но я очень часто ловила себя на том что мне не нравится этот магазин мне не нравится как здесь обслуживают но я периодически там совершаю покупки причем даже одна продавец она уже начала меня узнавать и она даже знает какие продукты я сейчас могу купить то есть если посмотреть со стороны то можно подумать что я лояльный клиент но на самом деле это не так потому что мы в суть лояль Лояльности, она основывается на том что клиенту нравится то что он покупает клиенту э, нравится там как его обслуживают ему нравится качество услуг у меня здесь этого не было то есть мне не нравится но в силу определенных обстоятельств я в этом магазине совершала покупки то есть правильнее сказать что это такая ложная либо вынужденная лояльность еще если рассматривать лояльность, то тут иногда смещаются акценты. И на это тоже интересно посмотреть. Это хорошо видно, опять же, вот на небольших магазинчиках, маленьких каких-то кафе. Это тогда, когда мы лояльны не сколько к компании, либо к бизнесу, а к конкретному человеку. Вот, Допустим, в этом кафе нам нравится, как вот эта девушка, как она готовит кофе, как она обслуживает, как она с нами общается. И вот мы идем на конкретного человека. И если вот в этой системе оставить все как есть но убрать этого человека вот из этой системы то с ней могут уйти вот с этой девушкой могут уйти некоторые клиенты потому что они шли именно к ней а в сфере услуг такое очень часто бывает когда есть лояльность к конкретному мастеру к конкретному производителю услуги а вот бренд компании или по торговая марка компании они не имеют такой силы то есть акцент смещается в сторону личного бренда человека вот этого специалиста к которому и идут клиенты. Еще бывает лояльность по привычке. Это когда у нас есть устоявшаяся схема, как мы совершаем покупку. И для того, чтобы ее поменять, нужно затратить какие-то усилия, поискать альтернативы, потратить на это время. А у нас, допустим, этого времени нет, и мы предпочитаем оставить все как есть. Вот у меня такая ситуация, я заказываю определенные продукты для дома, у меня есть устоявшаяся схема. И возможно есть альтернативы лучше, но у меня нету времени вот, поискать, посмотреть, что-то сравнивать. Я предпочитаю оставить все как есть. Но здесь есть один тонкий момент. я ничего не меняю, потому что меня более или менее устраивает сервис. Вот если что-то пойдет не так, то это вот может быть как раз спусковым крючком для того, чтобы я там начала допустим что-то искать. У меня так было с провайдером услуг интернет. Я несколько месяцев терпела некачественный сервис, вот приходили какие-то мастера, что-то пытались исправить, в итоге ничего не исправляли. И в какой-то момент мое терпение лопнуло, и я приложила усилия, то есть это требовало еще и затрат времени, и финансовых вложений, и все-таки перешла к услугам другого провайдера. О чем эта вся история? Это история о том, что если на переключение продукта нужно затратить усилия, либо это, допустим, как-то сложно, то какое-то время клиент может закрывать глаза на то, что это, допустим, некачественный сервис, либо есть какие-то ошибки, но этого клиента нельзя считать лояльным, потому что, опять же, лояльность – это тогда, когда клиенту нравится, тогда, когда он доволен. А здесь это вот такая вот вынужденная ситуация, просто, допустим, него нет времени но в какой-то момент его терпение лопнет и он таки перейдет на другой продукт или на другую услугу если говорить о качестве сервиса то здесь следует отметить что как правило лояльный клиент он немного избалован вот хороший сервис воспринимается как должное так должно быть и поскольку многие компании работают в условиях высокой конкуренции, то есть альтернатив на рынке много, то маркетологам приходится заморачиваться и постоянно искать какие-то вещи, которыми он, они могут удивить клиента. Вот Хороший сервис это, как правило, такой фундамент, а уже удивлять, удерживать клиента можно какими-то надстройками, какими-то дополнительными плюшками. И вообще программа лояльности это такой, скажем, перманентный процесс, на котором работают постоянно, то есть постоянно выстраивают взаимоотношения с клиентами. Поделитесь в комментариях, а замечали ли вы за собой, вот как, почему вы лояльны к, к той или иной компании, либо, допустим, к тому или иному продукту, или, возможно, вы замечали за собой такую вынужденную лояльность. Поделитесь этим в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал «Просто про маркетинг», ну и до встречи в новых видео. Пока!